Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас Своим Иисуса Христа. И пусть Дух Святой, Дух Живого Бога, тот, кто вел Израиль, тот, кто направлял нашего Господа Иисуса Христа, тот, кого Господь Иисус обещал нам, говоря, «Не оставлю вас одних, но отправлю другого утешителя» чтобы Он всегда пребывал с вами и был внутри вас. Был с вами и внутри вас. Внутри вас. Тогда вы знаете, что Господь Иисус настолько прекрасен, наш Отец настолько благ. Посмотрите, когда Иисус был с учениками на земле, они имели Его присутствие постоянное. Иисус был с ними. Он им показывал направление жизни, учил их, объяснял. Он поддерживал своих учеников. Они были вместе, тело к телу. И они видели лицо нашего Господа. В них был такой пример. И этот пример, с кем они могли себя сравнивать, что означает быть Божьим Сыном, Божьим Слугой. Когда Господь Иисус от них отдалялся, чтобы помолиться, они оставались одни, и начинался страх. Они чувствовали себя в опасности. И что происходило? Мы видим, проблемы между ними появлялись. Но когда Иисус возвращался, все, точка. Опять у них появлялся мир и безопасность. У них была это внутри безопасность, потому что он был рядом с ними. И они знали, что он их защитит, он будет охранять их этим присутствием физическим. Но Иисус оставил обетование, говоря, когда я уйду, вы не останетесь одни. Я отправлю вам Его Духа, другого утешителя, Духа святого И Он будет с вами и внутри вас будет пребывать. Внутри вас. Тогда сейчас, мои друзья, мы действительно более блаженны, более имеем привилегии, чем те, Ученики в прошлом, потому что они видели Иисуса лично и видели даже после Его воскресения, да, видели Его смерть, видели Его после воскресения, они участвовали с Ним вместе в, в этом общении, но потом они остались одни. Но сейчас мы не видим Иисуса и не чувствуем, мы не можем дотронуться до Него. Иисус Он сказал Фоме, блаженны не видевшие и веровшие. И это наша ситуация. Вы, Я, все мы. Мы верим и имеем внутри себя эту безопасность. Но почему мы верим? Потому что у нас есть эта убежденность, эта уверенность. Потому что у нас есть этот мир внутри. Почему у нас есть вот это essa состояние essa... внутри уверенности? Porque Потому что Иисус foi, отправил ele... нам então, Духа Святого, Santo, другого Утешителя, o outro, o Santo, который Santo, находится outro, не только около нас, lado. мы его не видим и, и не vemos, чувствуем, не, мы не, не можем сутим, дотронуться до него, думаем, но... Он внутри dentro нас. De nós. И смотрите, И ele, só, Дух Святой – это Jesus, Иисус. Но в Духе, представьте, Иисус внутри вас. Dentro. Он не рядом Agora с тобой теперь, но внутри ele вас. De И когда Он внутри então, нас, de nós, que где бы мы, мы. ни были, и какие бы вокруг нас ни были трудности или обстоятельства, проблемы, или, может быть, болезни, или отсутствие денег, или чего-то еще не хватает у нас, что бы с нами ни происходило, какие бы ни были проблемы, личные проблемы, или в семье, проблемы любые, неважно. Без исключения. Любые проблемы, он внутри нас. И пока Он внутри нас, Он дает нам комфорт, Он дает нам эту безопасность. У нас нет этого отчаяния, у нас нет этого страха, у нас нет этого безнадежного ощущения того, что будет в будущем, а что случится со мной. Будущее – это наш Бог. И где, и где бы мы ни были, куда бы мы, мы ни пошли, листара, Он всегда будет с нами внутри нас. Поэтому Библия говорит, тиль что тиль. наше и тело – это и храм Духа Святого, тиль. жилище тиль. Духа Святого. Именно тиль. Тиль. поэтому тиль. нам нужно тиль. хранить тиль. наше тело, тело, не пытаться тиль. построить тиль. Его, тиль. его, знаете, не об этом, да, ты можешь даже, если хочешь этим заниматься, но ухаживать за телом, но защищать тело от, от травы этого мира, защищать тело от того, что несправедливо, от неправильных вещей, от грязных вещей. Мир грязный, знаете, он испачкан сильно и погружается в ад. И с каждым моментом больше. И ты не будешь смешиваться с этим миром. Вам необходимо, я могу сказать, отделяться от этого мира. И неважно, какое тело у вас, красиво или нет. Может быть, ты полненький или очень худой. Может, какие-то недостатки есть, или ты слишком красивый. Неважно, мой друг. Наше тело, это жилище Духа, жилище Господа Иисуса Христа внутри нас. И когда Он внутри нас, мы знаем, мы понимаем, у нас уверенность есть. Нам не нужно, чтобы кто-то доказывал, говорил, а ты крещен, а ты не крещен. Тогда Дух Святой, Он. Внутри нас дает уверенность, уверенность и подтверждение нашему духу, что он с нами. Он утверждает это, что он с нами, и он это делает нашему духу, разуму, а не сердцу нашему, что он с нами. Тогда это величие, это слава Божья внутри нас, происходит тогда, когда, когда, происходит. когда действительно человек крещен Духом Святым. По-настоящему крещен, Потому что мир, мир внутри. И когда у человека есть этот мир, этот покой внутри, в течение всей жизни, жизни и вечности, потому что Божий Дух вместе с ним. Это именно то, что Исаф отверг, когда он отверг. Это право первородства, когда он отверг быть одним из тех, кто стал первородным. Знаете, сегодня первородные это, – это люди из церкви Господа Иисуса, не физической церкви, а духовной церкви, где голова Христос, а мы – тело, тело Христа, Церкви. И какая деноминация? Да, это, это, это не имеет большого значения. Это не так важно. Церковь, в которой мы участвуем, с момента, когда Дух Святой в нас пребывает, мы становимся частью, один для другого, членами друг для друга. И мир, который в нас, он уже во, во мне, он и в вас. У нас один и тот же Дух, один и тот же. Дух Господа Иисуса Христа, и вы знаете, друзья, из-за этого мы действительно счастливы. Именно поэтому апостол Павел, который был направляем Духом Святым, говорил о том, чтобы мы были осторожны, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, Его милости, Его величия, не лишитесь того благословения, никто, чтобы не лишился этого Духа Святого. И чтобы никакой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Тогда вам нужно хранить самих себя, мои друзья, вместо того, чтобы пытаться на кого-то указывать, знаете, и говорить, а вот он Плохой показывать пример, это его проблема. Вам необходимо наблюдать за собой. Себя храните. Дальше написано. Чтобы не было между вами какого блудника. Что это за блудник? Это тот, кто имеет отношения э, сексуальные с людьми, которые знаете, а то с одним, то с другим. Uh, и, с и с одной или с другой, другой знаете, это как человек, который как человек. не имеет порядка в этом вопросе. Например, Давид, да, царь Давид, на одной женился, на второй, на третьей, на еще одной. Понимаете, хотел много женщин. И каждая женщина, с которой он составлял отношения, становилась проблемой для него. Тяжелой проблемой. Потому что... Один человек, который появлялся один, потом другой, и каждая из них, они причиняли ему самые разные, знаете, идеи. Одна хочет одну, другая – другую, и постоянно они его туда-сюда дергали, и дети... Представьте себе, от каждой еще дети, и они между собой. А ты сын этой, а ты сын той, и как они между собой общались. Не было никакого там покоя, только Дух Святой, чтобы эту проблему решить. Тогда, как написано здесь, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, чтобы никто не отдавал свое тело одному, второму, третьему. Ваше тело, как и мое, наши тела – это храм Духа Святого. Мы должны хранить, защищать, оберегать. Они должны быть в чистоте, в святости. Так, чтобы наша совесть, она не осуждала вас, чтобы вы ходили, имели мир с самим собой и в первую очередь мир с Богом. Но для этого вам нужно хранить свое тело, хранить также как ты бы хранил Божий храм. Хранить и оберегать свое тело, как же, как ты церковь оберегаешь и хранишь. Чтобы не было между вами блудника или нечестивца, который, как, как Исав, знаете, Исаф стал этим нечестивым, стал этим блудником. Исав был тем человеком, который... Знаете, как животное, такое дикое, он там среди этих полей и лесов находился. И чтобы никто не стал таким, нечестивцем, который бы, как Исаф, за одну снить за одну тарелку отказался от своего первородства. Тогда он променял. Божий Дух променял Божий Дух ради удовольствия этого мира. Знаете, ради плотских удовольствий. Тех удовольствий, которые сердце требует. Мои друзья... Бог показывает нам в церкви, мы видим, в нашей, много пасторов, много-много слушателей, знаете, по всему миру, и как я могу управлять, как я могу учить, как я могу каким-то образом... Навести. У меня нет такой власти, понимаете? Я могу ухаживать и заботиться о себе, и я стараюсь это Слово Божие всем передавать, кто послушал этому Слову, кто этому Слову я могу сказать соответствует и кто живет в этом слове в Божьем присутствии, кто не живет, потерян, потерян и, потерян и все. все, он тонет. А что, что делать? Вы Одно вы я вы только знаете. знаю. Одно я знаю Но и вы уверен вы в одном. Видите. Церковь, она чистая. Церковь чистая. Если есть какая-то нечистота внутри церкви, сам Дух Святой, Дух Церкви, он удалит, удалит, И он сделает так, чтобы все узнали, чтобы каждый из нас мог наблюдать за собой. А, а он упал, карьеру. он это сделал, Филлане он фензист, так поступил. М -м -м -м. Бог допускает это, чтобы мы видели и чтобы мы, чтобы мы хранили себя. Вы знаете, я, я недавно слышал, как один пастор рассказывал, мы один мы из, коллега, э, нас, могу сказать, наших. Служители мне э, рассказывал историю famoso, про другого, который был, знаете, таким, таким, могу сказать, популярным, таким известным, да, все на него смотрели, и во время служения он проповедует, и кто-то поднялся, взял микрофон у него и сказал так, «Пастор, вы крестили меня. меня, вы делали а церемонию, когда я э, семью создал, стал. а сейчас а вы с моей женой спали, а и как ты можешь проповедовать и нам? И это, знаете, и было это прямо во время телевизионной, телевизионной передачи которая в прямом эфире была. И вся церковь видела это. Огромное количество людей. И этот пастор, он опустил голову и ушел с царя Оставил служение, потому что он, Именно то, что этот мужчина сказал, так и поступал. Какой позор, какая... Какая, могу сказать, ситуация ужасная, но вы думаете вы так, вы можете спросить, а люди перестали ходить на служение? Нет, люди продолжили. Пастор ушел, люди продолжили жить в вере. И я бы хотел, чтобы вы знали, мои друзья, что Бог допускает иногда эти скандалы отвратительные среди церкви, среди христианских церквей, именно для того, чтобы мы могли за нашей жизнью, могу сказать, за душой нашей, быть очень и очень а, осторожны, ну, мы не должны не хранить наблюдать себя, наблюдать за собой, потому что спасение бесценно. Это что-то настолько, настолько тяжелое, знаете, сохранить. Я не говорю, что невозможно, но очень трудно, потому что, чтобы вы спасение получили, да, а принять ты, легко, ты принять, ты соглашаешься, что Господь твой Спаситель и Бог, но чтобы пребывать в Нем, а это уже тяжело. Тогда... все мы знаем о том риске, которые здесь на земле мы имеем, но Слово Божие, Дух Слова Божьего, Дух Святой, который направляет нас, направляет, могу сказать, тех, кто искренний, тех, кто прозрачный, тех, кто истинный, тех, кто, я могу сказать, чист в Божьих глазах. Тогда, друзья, храните свою жизнь, храните ее, свое спасение, потому что нет ничего более важного. Исаав пренебрег этим, пренебрег Духом Святым. Исав не ценил А вы? Что вы будете делать со своим телом Какая цель, которая у вас есть, чтобы вы могли жизнь вашу, могу сказать, земную жизнь, временную жизнь, направляли. Какая у вас позиция, когда вы смотрите между выбором, который сделал Исаф и Яков, а мы какой-то один из этих выборов делаем постоянно, или как Исаф, или как Яков. Или мы служим плоти, или мы служим Богу, Духу Святому. Мы отдаем себя богатству этого мира, роскоши этого мира, или мы живем в том законе, в той дисциплине, в таком гармонии, в порядке Духа Святого. Каждый должен сам себя хранить. Тогда апостол Павел говорит о том, что чтобы не было среди нас блудника или который, который бы, как Исаф за одну с ней, отказался от своего первородства. Вы знаете, или из-за женщины, или из-за дома, или из-за мужчины, или из-за тщеславие какого-то, желание какого-то другого. Что-либо, неважно, жажда чего-либо, чтобы ты отдал право первородства. Отдал кому дьяволу. А что делать потом? Есть такая поговорка в Бразилии. Когда еды мало, я хватаю первым. Тогда друзья мои храните ваше спасение, когда вы что-то делаете, думаете о себе, защищаете то, что Бог дал вам, оберегайте это, чтобы не потерять, чтобы мы не могли как других спасать и потерять самих себя одновременно. Пусть Бог благословит вас, и не забудьте, Дух Святой – это гарантия нашего спасение нашей победы. Пусть Бог вас благословит. До завтра. Всего доброго. Аминь.